На базе Академии наук Республики Татарстан состоялось заседание комиссии по татарскому языку. Назрел давно вопрос о на площадке Академии отделения педагогического образования. В Елабужском институте Казанского университета состоялся проектный семинар по разработке концепции устойчивого развития исторического поселения города Елабуга. Здесь живут те, кто... Хочет развивать этот город, и важно услышать именно их установки. Казанский университет продолжает работу по включению астрономической обсерватории имени Василия Ингельгартта в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Обсерватории, которая представляет себе историческую и образовательную ценность. Вот эта сеть, она должна сплотиться. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Камила Хайрулина. 11 лет назад, 9 апреля 2010 года, распоряжением правительства Российской Федерации Ильшат Гафуров был назначен ректором Казанского университета. В мае 2010 года на заседании Совета ректоров вузов Республики Татарстан ректор КФУ Ильшат Гафуров был избран его председателем. На базе Академии наук Республики Татарстан состоялось заседание комиссии по татарскому языку, Подробности далее. Мероприятие прошло под руководством заместителя председателя Государственного совета Республики Татарстан Марата Ахметова. Участие принял ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Он является членом Комитета Государственного совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Большой объем фундаментальных изысканий ведется, но в области... При поднесении этого материала, то есть каким образом смотивировать изучение в том числе и татарского языка, сегодня этим проблематикой никто не занимается, как таковой. Точно так же сегодня жизнь меняется очень быстро, и мы видим э, различные, в том числе и негативные вещи в области школьного образования. Школьного образования в целом, не только касательно татарского языка. Да. Поэтому назрел давно вопрос создания на площадке Академии отделение педагогического образования, который бы в том числе занимался и вопросами изучения или дидактики татарского языка и преподавания татарского языка и литературы. В своем докладе о стратегических исследованиях в области национального образования языка и литературы Радив Замалединов подчеркнул, что одним из самых больших и нерешенных вопросов является отсутствие соответствующей научной аналитики, в результате чего ощущается нехватка необходимой координации действий. Также здесь обсудили вопросы, связанные с исследованиями в области татарского языка, литературы и культуры. В настоящее время э, наряду с нашими успехами э, имеется еще ряд проблем, которые предстоит в самое ближайшее время э, обсудить. Э, было бы замечательно, если бы в объявленный президентом Российской Федерации год «Науки и технологии» и президентом Республики Татарстан в год родных языков и народного единства были приняты принципиальные решения, которые мы уже довольно-таки долго ждем. Елизавета Никитина, Софья Чугунова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров встретился с делегацией из Республики Ирак во главе с министром нефти господином Исханом Абдель Джабаром Исмаилом.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 Казанский университет продолжает работу по включению астрономических обсерваторий в список ЮНЕСКО. На круглом столе, прошедшем 8 и 9 апреля, обсудили атрибуты универсальной ценности обсерватории Казанского университета, их значение для науки, истории и культуры. Обсерватории, которая представляет себе историческую и образовательную ценность. Вот эта сеть, она должна сплотиться, и любое включение обсерватории из этой сети в список Наследие ЮНЕСКО означает такую моральную поддержку. В Екатеринбурге прошел всероссийский педагогический хакатон Hack Education – цифровые образовательные инновации. Лучшим признан проект vr технология в подготовке педагогов, студентов Казанского университета. Насколько эффективна вакцина? Привились ли сами врачи? В следующем сюжете мы попытались дать ответы на самые частые вопросы. Иммунизация продолжается. Мы решили узнать у прохожих, какие вопросы у них есть по вакцинации к врачу. Отвечает на вопросы заведующая эпидемиологическим отделением университетской клиники Казанского федерального университета Татьяна Шляпченкова. Ну, в первую очередь, именно эффективность. То есть, насколько велика вероятность того, что я не заболею во второй раз. У тех людей, которых мы привили, это более двух тысяч уже законченных вакцинаций, случаев заболевания коронавирусом не было. Ну как переносит человек, если вдруг что-то как плохо себя почувствует, куда, как сразу обращаться, что делать в таких ситуациях? Даже по инструкции есть допустимые реакции, то есть когда организм работает, в деле вырабатывает антитела, это такие реакции, как повышение температуры, недомогание, слабость. Но эти все состояния проходят через один-два дня. И если эти состояния длятся более трех дней, уже обязательно нужно обратиться к врачу, там, где делал прививку, или вызвать на дом, если есть возможность. А, привит ли он сам? И ну, какие советы после прививки может он дать, например, как себя, ну там, постельный режим, вот это все, что делать? Вот. Мы все привились уже. Я уже месяц, месяц назад привилась. после прививки не рекомендуется купаться, не рекомендуется бассейны, заниматься спортом, фитнесом. В течение трех дней э, исключить алкоголь. Напомним, все желающие пройти вакцинацию могут это сделать в университетской клинике Казанского федерального университета по адресу улица Вишневского, 2А. Для этого нужно предварительно записаться через интернет-портал госуслуг или позвонить по телефону 233 30 -00. Илья Андреев, Ленарда Влесьяров, Универньюз. В честь дня рождения Габдулы Тукая, который отметит 26 апреля, Институт филологии и межкультурных коммуникаций организовал флешмоб на одной из станций метро в Казани. На подготовку у нас ушло не так много времени, но мы справились с этой задачей и вполне показали себя достойно. 10 апреля в 14.00 по всему миру на «Тотальном диктанте» люди напишут историю Дмитрия Глуховского. Напишет диктант и наш корреспондент Илья Андреев в Институте филологии и межкультурных коммуникаций Казанского университета. О всех подробностях Илья расскажет в следующем выпуске, уже после написанного им диктанта. На этом все. В студии была Камила Хайрулина.